Всем привет, на связи мистер офицер. Мы продолжаем играть в Ларой Крофт в игре Shadow of the Tomb Raider. В прошлый раз мы побывали в шкуре Ларки, когда она была очень маленькой. Мы увидели ее воспоминания о матери и увидели отца. Эх, печально, печально все, и давайте посмотрим, что у нас тут есть, какой костюмчик. Костюмы можно надеть новый костюм в меню предметов. Логично. И у нас есть следующие костюмы: Значит, торс жилет императорского ягуара. Жилет сделанный шкуры императорского ягуара, который чуть ли не отправил лару на тот цвет. Темная шкура возвращает лучше позволяет лучше маскироваться от врагов. Маскировка от врагов. увеличение времени необходимым врагам, чтобы обнаружить лару и распознать в ней угрозу. Эффекта ног нету. Так, а у нас сейчас. Угу. Выглядит он вот так вот. Так, а здесь у нас эффекта ног нет, эффекта торса нет. И здесь просто авантюристка, синяя и черная майка. Сделана из ткани, которая впитывает влагу. Идеально для джунглей. Так, и есть вариант ноги. То есть вентилярское зеленые тряпичные штаны с коленями и внутренним швом укрепленными полимером эффект ног, конечно же, нет. А здесь у нас, собственно, эффект ног это тихая поступь, приглушение звука, издаваемым при беге, что затрудняет обнаружение лара противниками. Давайте тоже их оденем сапожки, ну и как-то так. А еще у нас есть комплекты На самом деле из dlc -шек. Вот. Такие разные. Здесь есть вот такой вариант. Бирюзовый и коричневый всегда отлично сочетались. Эффекты комплекта создания дополнительных боеприпасов. Увеличение количества боеприпасов, создаваемых на бегу. И большой опыт бесшумные убийства. Увеличение опыта, начисляемое за бесшумные убийства. Есть вот такое. ваш полуночи. Древние узоры продлевают замедление времени и длительность эффекта озарения. Эффект-комплект. Длительность озарения, увеличение длительности эффектов озарения. Необходим навык «Орлиный глаз». Длительная концентрация эффекта, замедления. Времени прицеливания длится дольше. Требуется навык чешуя змеи. Так, давайте дальше посмотрим. Шкура рептилии. Пластина обеспечивает повышенную защиту от снарядов, а ткань с эффектом памяти позволяет получать больше опыта в бою. Угу. Эффект комплекта больше опыт открытый бой, увеличение опыта, начисляемого за убийство в открытом бою. Защита от выстрелов, уменьшение получаемого урона от стрелы пуль. Хороший вариант, я, наверное, к нему вернусь. Давайте посмотрим, что еще есть. Чешуя дракона. Ткань, подвергнутая особой обработке, защищает от огня, падений и ускоряет восстановление здоровья. Эффект комплекта у нас восстановление здоровья, ускорение восстановления здоровья и между боями и огнеотпорность и стойкость обеспечивает огнеотпорность повышает стойкость в бою но смотрится конечно поинтереснее чем вот этот комплектик так мы можем вращать ларку нажимая клавишу е то и так и так ты румбу танцуешь что происходит? Или это такая огнеупорность, огнестойкость действует? Интересно. Так, давай дальше. На самом деле много комплектов. Я взял по максимуму. Камуфляж охотника. Современные ботинки позволяют бежать бесшумно. Растение озарение действует дольше. Эффект комплекта. Длительность озарения увеличения, длительность эффекта зарения необходим на выкарленный глаз и тихая поиска. Приглушение звука издаваемо при беге, что затрудняет обнаружение лара противника. Выглядит поинтереснее, чем то, что у нас стандартно дается, но давайте дальше смотреть. Чешуя К. Толстая шкура и прочные кости удваивают защиту от атак в ближнем бою. Эффект комплекта: двойная защита в ближнем бою, значительное уменьшение получаемого урона от атаки в ближнем бою. Ну давайте посмотрим. Вот если так посмотреть, да, вот этот комплектик, да, или вот где у нас вот этот, да. <засп def -zar> Я бы, наверное, выбрал это, потому что мы сейчас встречаемся в основном только с дикими зверями. Но, может быть, в ближайшее время мы уже встретимся с кем-то таким мощным. Даже не знаю пока, что из этих двух комплектов выбрать. Но вот это, конечно, все-таки ближний бой. Защита мне лучше пригодилась на, на сегодняшний момент времени. Итак, давайте посмотрим, что еще есть. Боевой костюм синчучику Разнообразные пластины уменьшают урон от выстрелов и дают возможность изготавливать больше боеприпасов. Выглядит он вот так вот. Эффект комплекта. Создание дополнительных боеприпасов. Увеличение качества боеприпасов, создаваемых на бегу. И защита от выстрелов. Уменьшение получаем урон от стрел и пуль). Выглядит тоже классно. И он дребезжит. Кстати, со стрелой, с луком, я имею в виду, прям вообще огонь смотрится. Давайте посмотрим, что еще есть. Брокинский призрак. Похож на тот комплектик, но немножко отличается. Значит, с пластинами и подкладками движение становится тише. Эффект комплекта, маскировка от врагов, увеличение времени, необходимого врагам, чтобы обнаружить ларвы и не угрозы, и больший опыт, бесшумные убийства. Увеличение опыта, начисляемо за бесшумные убийства. Так, есть туника, лиса, изгнанника. И здесь у нас следующее. Броня из шкур, принадлежащая лису изгнаннику первому изгою Пайтити. Больше опыта от охоты и увеличенное время действия снадобья концентрации. Эффекты комплекта. Охота. Больший опыт. Увеличение опыта на начале захода на животных. Длительная концентрация. Эффект замедления времени при прицеливании длится дольше. Требуется навык чешуя змеи. Блин, красивые все вот эти одежды. Ну, это, конечно, да. Здравствуйте. Куртка бомбер, классическая куртка бомбер с отворотами из и шерсти. Комплекта нет. Райдер 2 Бирюзовая майка и коричневые шорты. Комплект для ностальгии, а не для функциональности. <связывая> Ангел тьмы, черная майка и шорты идеально для темных перелков. Париже. Никаких эффектов нету. Так, ну и тут немножко осталось у нас. Искательница приключений, бежевая рубашка, оксфорд и зеленые штаны. Удобная одежда для незапланированных приключений. Ну, выглядит, конечно, интересно. Возможно, это была версия одежды предыдущей версии игры. Но я почему-то неиграл Решил вот с лучами в игрушку зайти. Исследовательница. Зеленая твиловая рубашка Oxford и бежевые штаны из парусины. Увеличивает количество добытых природных ресурсов и опыта, полученного при охоте. Что эффекты комплекта следующие у нас. Природные ресурсы, получения дополнительных растительных и материальных, минеральных ресурсов из всех источников. И больше опыт при охоте, увеличение опыта, начисляемого за охоту на животных. Так, осталось два у нас комплекта одеяния покахука. Одеяние покахука знаменитого отравника, который, как говорят, было в других мирах. Увеличивает количество добытых животных ресурсов и восстановление здоровья. Так, эффект комплекта. Восстановление здоровья, ускорение восстановления здоровья в перерывах между боями и животными ресурсы, получение дополнительных ресурсов при разделке животных. Блин, выглядит тоже интересно. И последний комплект. Авантюристка черный. Какой-то он прям такой плавательный. Смотрится так. В общем, черный вариант костюма авантюристки увеличивает количество созданных боеприпасов. И гарантирует больше опыта от бесшумных убийств. Эффекты комплекта. Создание дополнительных боеприпасов, увеличение количества боеприпасов, создаваемых на бегу И больше опыта бесшумных убийств, увеличение опыта на за бесшумные убийства. Ай, бог ты ж мой. Итак, у меня дилемма. С другой стороны, смотрите, помимо защиты, хотелось бы, чтобы по большему ресурсов собирались. Соответственно, быстрее мы будем все улучшать. Всякие концентрации, озарение, не... неотпорность, восстановление здоровья. Я думаю... Но это ни к чему нам. Это ни к чему. Либо вот этот, либо тот. И... Где же он тут был-то? Но это, конечно, бессмысленные штуки. Так. Вот это тоже интересная штука. И это тоже прикольная штука, да? Э -э -э -э. Будем ли мы сейчас охотиться? Вот в чем вопрос. Скорее всего, нет. А если нет, значит нам нужно не этот. Вот этот костюм нам нужен. Но, опять же, если мы сейчас по большей степени занимаемся собирательством, то нам нужен другой костюм. Правильно я говорю? Правильно. Значит, нам нужен... Нет туда таких, что ли? По-моему, был комплект. Ну, значит, оставляем такой вариант. так и так что у нас тут есть сейчас снаряжение веревка и трос понятно одежда ружья а тут нет не дадут так а если вот эту штучку нажать то бесполезно какую штучку бы мы не нажимали М -м -м. обидненько как вот интересно повысить уровень ладно я думаю когда-нибудь нам это удастся сделать по навыкам давайте глянем не дали нам дали нам единичку Отличное очарование ворона мы возьмем Но мы тогда не посмотрим, не сравним цены. Давайте пока не будем брать. Я непосредственно, когда подойдем к месту покупки, там и глянем уже. У меня на костюмы. Некоторые костюмы дают усиление, если их надеть, снимить костюм можно в лагере. Но это понятно, это логично. Так, у нас есть вот животный. А, ничего не взялось прикольно у нас по шкурам все плохо да так где у нас М -м -м. шкур 14 вроде как еще не показывает что все плохо значит пока можем собирать Охотники, охотники, мы охотники. Так, забираем эту штуку. Здесь у нас был бой. Ну вот сейчас бы нам бы тут на собирательство что-нибудь, да? Ладно. Костюмчик, конечно, классный. Нам нужно стрелы. Нет места, ничего не могу взять. Согласен. И какая-то переполненная у нас жирочек. Животный жир и промышленную смазку. На его основе можно использовать для создания горючей акмеляции и для улучшения снаряжения рож добавляется при разделке животных, а также встречается в лагерях и поселениях. Так, куда это нас приведет, вот вопрос. Куда ты, тропинка, меня привела? или еще не привела так так нельзя да окей раз так нельзя то как-то по другому придется тут действовать да ведь гнездо птичьи но, ну, может быть, с какого-то дерева нужно спрыгнуть туда. И забрать все это дело. Давайте попробуем это... Каким-то образом проверить. Вот я вижу, лянка есть. У меня нет места. Да я понял тебя. Смотри, у нас тут есть что. Четыре стрелы. Я не знаю, как они тут оказались. Так, этому мы еще можем пока что взять. Так. Я вижу путь. Так, ну мы, допустим, прыгнем сюда. И че? И че да так давайте в другом месте подниматься выше. Понимаю, серьезно, не понимаю, так Нереально. больше я не унесу. Что ж ты так подождите? А если как-то, то да ты вернись. Так, погоди, вернись. Вернись, вернись. Там как-то можно, походу, подняться. Так. На то вот место. Ай-яй-яй-яй-яй, походу еще раз надо закидывать, да, наш замечательный крюк? Так, бежим сюда. И потом бежим сюда. Нет, нет, Ларка, что ж ты натворила? Не смогла этого сделать, а? Так, давайте еще раз попробуем. Да ты как так-то не долетаешь, а? Или ты не должна долетать, а? Если ты не должна тогда зачем там это все объясни мне пожалуйста сюда я явно ничего не могу забросить ну что ж ладно я я не знаю что делать ну а если мы к примеру все-таки сюда попадем да давайте подумаем что мы можем сделать оказались мы здесь, в другом просто никак мы туда не можем попасть, так если мы там оказались, то к примеру мы каким-то образом вот оказались здесь и здесь путь в небытие, да? Так, хорошо, А если мы оказались здесь, тогда мы сможем Скорее всего, подойти сюда, чтобы забрать там все это дело. Давайте попробуем. Это последняя попытка. И потом уже идем. Все. Казаты. Пошли, брат. Видишь, что у нас тут все заблокировано? Как те мои наряды Теперь я менее уязвима к ударам всяких Ягуаров Нет места, ничего не могу взять Понимаешь, да? Бери ты Или ты самый умный у нас Так, погодите И тут у нас опять развилка, да? Ёшкин, матрешки. Так, что-то взяли. Дневник Джека 4. 18 июля. Утром я проснулся и увидел, как отец двумя руками выжимает свой носовой платок. Широко раскрыв глаза, он, не мигая, смотрел в сторону Рейли. Рейли скончался. Несколько дней назад его раны воспалились, а вскоре после этого у него началась лихорадка. Рейли бил озноб, он стонал от боли и бормотал какой-то бред, но все же настаивал, чтобы мы шли вперед. Отец пытался убедить его сказать, чтобы он шел обратно, но Рейли был непреклонен. Он сказал, что если мы уйдем, то бросим его здесь на верную смерть. И мы двинулись дальше. Мы еще никогда так не удалялись от цивилизации, но тем не менее, с дуру пошли вперед. Минус один, я бы так это назвал. Кратце. Так, ладно. Серьезно? Какого фига тут столько ходов? Какого фига тут столько ходов? Просто капец какой так, ладно, давайте откроем карту. Мне это уже интересно. Так. Просто какой-то тренде, да? Что, Ларка, готова к новым приключениям? Стоп. приключение мы без его помощи оказывается можем тут проходить э -э -э. Нормально. так у нас есть вариант либо туда перейти давайте так и сделаем присмотримся к тому что тут есть а, можно было типа прыгнуться да и сюда же попасть Золотишка. Это да. Но сюда не попасть. Ладно, я понял. Можно копнуть. Ты когда деревья. Чё, блин, максимум двадцать пять? держись держись перья еще дичь стопы как он же в воду падал я не понял юмора мы вернулись к тому месту что ли Походу, да. Эй. Это, конечно, странно. Но мы реально вернулись к нашему месту. И тут опять все восстановилось. Жесть. Так, это у нас есть та гробница и есть э, вариант пещерки. Давайте быстренько в эту пещерку повторно сходим. Я надеюсь, помните, про какую я говорю пещерку. Просто в прошлый раз мы не зашли в одно место, но... Я думаю, вы понимаете, почему мы туда не зашли. Вы ознакомились с дополнительным видосиком. Осторожно. Осторожно, Который был любезно мной предоставлен и сейчас вы почувствуете всю... всю правду. Беги! Интересно, куда она ведет? И что тут была ларка? Видишь, какая ты молодец, все помнишь. Понимаете, да? Что у нас тут? А тут у нас будут. Сапоги вечерние звезды. Вот так вот. А мы не могли отсюда выйти да. ты серьезно да. то есть мы сейчас не можем выйти да отсюда должен быть выход Я, конечно, согласен, что должен быть выход, но... А как нам подняться туда? Так, давайте везде прыгать. Просто другого выхода нету. Так. Ларкова, что ты попала? Просто во что ты попала? Я не понимаю, как я отсюда выйти. попробуем здесь протиснуться но мне кажется это бесполезно здесь чисто золото и все а -а -а, дебилизм чертова ловушка Что ж, давайте на этом закончим, а разгадка уже начнем заниматься следующий РАЗик. Я даже не знаю, на каком фоне красив стать. Да вот. Что ж, если вам понравился данный видосик, обязательно подписывайтесь на канал. Если этого еще не сделали, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. и Оставляйте комментарии. С вами был ВСР. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока.